Рассмотрим процесс окрашивания канистры в масштабе 1 к 35. Для комфортной работы модель можно закрепить на подходящую основу при помощи двустороннего скотча. Наносим грунт. В нашем случае акриловый грунт красно-коричневого цвета наносится при помощи аэрографа. Базовый цвет выбирается в зависимости от так называемой легенды модели. Мы используем песочно-желтый для амуниции африканского корпуса. Также поверх базового слоя можно нанести белый крест, которым в вермахте маркировались канистры для хранения воды. На этом нанесение базового цвета закончено. Темно-серым оттенком намечаем глубокие царапины и сколы до металла. Чаще всего они возникают на днище канистры и боковых частях. Если вы окрашиваете модель более современную, то нужно использовать светло-серый цвет или алюминиевый оттенок. Красно-коричневым оттенком наносятся неглубокие повреждения краски, сколы и царапины до грунта. Быстрее всего на канистре до грунта стирается краска на горловине и ручках. Теперь можно затонировать выштамповки на боковинах канистры и шов на торцах. Для этого используется смывка или жидкоразведенная темная краска. На заключительном этапе светлым оттенком базового цвета можно выделить торцы и выступающие элементы. Также этим оттенком можно нанести неглубокие царапины и сколы.